Всем привет, дорогие мои зрители! Рад вас видеть на моем канале. Сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусный быстрый рыбный пирог из тунца. Так что сразу ставим лайки, подписывайтесь на мой канал, а мы начинаем. Первым делом сделаем начинку. Для этого нам понадобится одна морковка и два средних луковица. Порежем кубиком очень мелко. Затем берем кастрюлю или же большую сковороду, добавляем хорошее оливковое масло, примерно 2-3 столовые ложки. Затем раздавим один зубчик чеснока. И добавим сюда в кастрюлю. Добавляем две веточки тимьяна и наш порезанный лук и морковку. И, друзья мои, обжариваем все это дело примерно 5 минут. Пока жарятся наши овощи, займемся болгарским перцем. У меня три болгарских перца, порежем кубиком. Итак, убираем плодоножку. Порежем вот таким образом. Вынимаем сердцевинку. Вот так. Не до конца обрезываем. Вот так. И порежем вот такими кубиками. А вот это вот мы вот так сделаем. И тоже кубиком. Как порезали перец, добавляем к остальным овощам. И обжариваем на среднем огне в течение 50 минут, пока все овощи не станут мягкими. Итак, друзья мои, овощи наши обжарились. Затем берем томатную пасту, одну столовую ложку. И обжариваем несколько минут, чтобы ушла вся кислотность. Вот так. Все обжариваем на среднем огне. Итак, кислотность ушла. Теперь добавляем красное сухое вино. Вот так. И нам нужно выпарить вино в течение минуты-две. Итак, как вино выпарилось, добавляем. Пол килограмма консервированного тунца без жидкости. Жидкость убираем. Хорошенько перемещаем с овощами. Сперва раздавите, чтобы потом было удобно перемещать. И всю массу соединяем. Вот так. Как добавили тунец, сразу же добавляем томатное пюре порядка 200 граммов. И, И все хорошенько перемешиваем. Вот так. Потом добавим 4 столовых ложек сметаны. Процент не имеет значения, так что не парьтесь об этом. 4 столовых ложек будет достаточно. Еще раз все хорошенько перемешиваем. Вот так. Добавим прям щепотку острого перца. Много не нужно, а то у вас все будет во рту гореть. Все хорошенько с не перчим. Перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на слабом огне в течение 20 минут. Итак, друзья мои, прошло 20 минут. Теперь проверяем нашу начинку на соль и перец. Если недостаточно соли и перца, то, конечно же, добавим по вкусу немного соли и перца. Проверяем. Затем нам нужно нашу начинку остудить, потому что, как вы видите, вся наша начинка влажная, состоит из очень много жидкости. А мы должны всю эту начинку добавить в тесто. Если мы в таком состоянии добавим тесто, то, конечно же, он у нас порвется, и пирога у нас не получится. Он будет выглядеть просто ужасно, но нам этого не нужно. Так что, теперь перекладываем в чистую миску и даем остыть. Итак, как наша начинка остыла, добавляем тертого пармезана. Если нет тертого пармезана, то добавьте любой другой твердый сыр. Примерно 2 столовые ложки. Вот так. Затем добавляем одно яйцо. Затем возьмем немного петрушки и порежем очень мелко. Вместо петрушки можете использовать ту зелень, которая вам нравится. Так порезали петрушку, добавляем в нашу начинку. Затем возьмем 50 граммов оливок без косточек и просто так порежем. Вот так. И и добавляем в нашу начинку, вот так. И добавим немного изюма, примерно где-то одну столовую ложку. Если нету изюма, можете добавить любой сухофрукт, который вам нравится. И все хорошенько перемешиваем, вот так. Затем, друзья мои, у меня магазинное песочное тесто. Две штуки. Можно, конечно же, самым им сделать. Но сегодня мне как бы лень. Так что сегодня сделаем из магазинового. Если вам интересна эта тематика, пусть под этим видео наберет порядка там тысячи лайков. И я сниму видео, как сделать песочное тесто. В общем, берем сковороду. Добавляем наше тесто в сковороду или же форму как ходите обязательно под тестом должно быть пергамент итак теперь нам нужно добавить сюда начинки вот так аккуратно делаем так и добавляем начинки вот так и накрываем вторым тестом вот так убираем пергамент затем все это аккуратно защипываем вот так потом, друзья мои берем одну миску добавляем одно яйцо потом одну столовую ложку сметаны вот так немного посолим все взобьем и намажем наш лизон на нашу начинку, вот так чтобы пирог наш получился золотистого цвета и красивый. Затем возьмем вот такой маленький нож и украсим наш пирог. Вот таким образом. Вот так. Все вилкой тоже вот так промем. Вот таким образом. Немного проколим тоже вот так. И отправляем, друзья мои, в заранее разогретую духовку при 190 градусов, можно и 200, примерно на 25-30 минут, пока все не станет золотистого цвета. Ждем. Друзья мои, посмотрите, какая прелесть у нас получилась. На все у меня ушло порядка 35 минут, так что ориентируйтесь на вашу духовку. Итак, теперь даем полностью остыть пирогу, чтобы он остыл и нам было удобно порезать на красивые кусочки. Ждем. Итак, друзья мои, пирог наш остыл. Берите осторожно и перенесите на какую-нибудь доску. Ладно. Давайте я покажу вам, что у нас получилось. Видите, вот такая красота у нас получилась. Друзья мои, у меня тут лопнуло, так что, когда достаете, будьте осторожны. И порежем вот так. Вот, друзья мои, вот этот кусок некрасивый, сейчас порежем другой. Тот будет подкрасивее. Ну И вот, друзья мои, вот красивый кусочек у нас получился, видите? И, друзья мои, всю эту прелесть нам нужно обязательно попробовать. М -м -м. Друзья мои, начинки просто обвал. Полным-полно начинки. Это просто космос какой-то. Вот такая вкуснятина у нас получилась. Да вы посмотрите, просто сколько начинки. Результат удивит просто всех. Так что готовьте, наслаждайтесь. А на этом наше видео подходит к концу. Если вам понравился этот рецепт, то обязательно поддержите мой канал лайком, подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получить уведомления о новых видео. Всего хорошего и увидимся очень скоро. Пока-пока!